Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ в этом ролике я с вами поделюсь интересной информацией, которая касается даты обновления в игре Among Us. К примеру, разработчикам написали, представьте себе, если Among Us Game дал нам костюмы для Switch. То есть у разработчиков прям тонко попросили загрузить хотя бы костюмы на Nintendo Switch. И да, ребят, не надо писать в комментарии то, что на Nintendo Switch вышло обновление. Это не так, на Nintendo Switch не было обновления. Но нам интересен ответ разработчиков. Разработчики написали, мы работаем над их получением. Большое вам спасибо. Мне кажется, то, что данный ответ значит только то, что в ближайшие дни на Nintendo Switch будет обновление. Это значит то, что разработчики игры Among Us загружают файлы обновления файла игры. И если ты смотришь выпуски новостей на моем канале, то ты наверняка знаешь то, что разработчики уже завезли в файлы игры половину новых шляп. Это, конечно же, крутая новость, но в этом выпуске еще будет несколько крутейших новостей игры Among Us, которые касаются обновления. Поэтому, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан, потому что мой канал смотрят 70% людей без подписки. И также Among Us сейчас начал прям очень сильно падать, что сказалось и на моей статистике. Поэтому, пожалуйста, поставь лайк для того, чтобы поддержать этот ролик, для того, чтобы его увидело больше человек. Также, пожалуйста, напиши любой комментарий и также, пожалуйста, нажми на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые ролики, так как завтра на моем канале выйдет выпуск по Майнкрафту. В общем, заранее тебе скажу спасибо за твою поддержку, так как для меня она сейчас просто безумно важна. Ну а мы приступаем к остальным новостям игры Among Us. Но сейчас мы поговорим о веселом ответе разработчиков. Наверняка все заждались уже по обновлению, и разработчикам часто пишут, где же обновление. И разработчики решили ответить на один из этих вопросов. Но я сразу говорю то, что ответ был необычный и весьма интересный. Разработчикам задали прямой вопрос, где же новая карта? И разработчики спокойно ответили в небе и многоточие. Вот это я понимаю, вот это интересный ответ. Ну, а хотя данный ответ весьма логичный. Ведь дирижабль это такой воздушный корабль. Но воздушный корабль, естественно, должен быть в небе. Разработчики нам еще 11 декабря сказали то, что карта выйдет в начале 2021 года. Ну и естественно в то время люди посчитали то, что новая карта выйдет 1 января. Но мы уже знаем то, что они прям очень сильно ошибались. Но тут есть такая проблема, то что уже конец февраля. То что совсем скоро уже март. А март — это весна, как бы это странно тупо не звучало. Но и, естественно, появился вопрос, что же для разработчиков значит начало года? Вдруг для них и июнь — это тоже начало года? Ведь разработчики, походу, правда живут в космосе. Ну а в космосе в прямом смысле своя атмосфера. Разработчикам задали стандартный вопрос. Просто для исследовательских целей не могли бы вы определить слово Начало 2021 года. И разработчики отвечают. Ранний происходит при надлежащем или совершается в начале определенного времени или периода. 2021 год это орбитальный период планетарного тела, например Земли. Движущегося по своей орбите вокруг Солнца. В данном случае 2021 год по Григорианскому календарю. После прочтения философского ответа у меня появился вопрос. Что они имели в виду? И если ты понял, что они хотели сказать данным ответом, то, пожалуйста, напиши в комментарии. И ребята, которые увидят данный комментарий, пожалуйста, его залайкайте. Мне кажется, то, что, по-моему, кто-то слишком умный. И лучше бы они, вместо того, чтобы умничали, уже дали нам поиграть на новой карте Airship. Ну а сейчас я тебе докажу то, что разработчики, игра Monkaz, правда, очень умные. Вчера разработчиков байтили на ответ. Ну и кто-то решил зайти байтом своим так далеко, то что как бы тонко, то ли рофлом, то ли на серьезке попросил у разработчиков деньги. Разработчикам написали, представьте себе, если Among Us Game дал мне 30 долларов 24 цента. И разработчики отвечают, представьте, что вы дали мне 30 долларов 25 центов. В общем, как и говорится, переиграли и уничтожили. Но вы, ребята, угадали. Разработчики, походу, сначала публикуют обновление сначала на Nintendo Switch, а потом уже через недельки две остальные игроки смогут поиграть на новой карте Airship. Мне кажется, то, что почти всем уже плевать то, что обновление сначала выйдет на Nintendo Switch, так как мы очень долго ждем обновления, что хотя бы новая информация про новую карту Airship уже была бы очень сильно интересной. Ну а на этом ролик подошел к концу. Пожалуйста, подписывайся на мой второй канал, называется Чайок Лайт, ссылка на него в комментариях. Мне будет очень приятно, если ты подпишешься, скоро там будет совершенно другой контент. Ну а с вами был Чайок ТВ, спасибо всем за просмотр, всем пока-пока.